всем, меня зовут э, Мерк э, многие из вас меня, наверное, знают, э, потому что ну, я участвовал во многих движухах в Владимире, э, создавал э, магазины, которые очень долгое время поработают, магазин «Три Горкодила», магазин «Трибун-13», э, магазин «Форсаж», также я работал в «Токену клубе Владимир», в футбольном клубе «Торпеду Владимир» немножечко помогал, э, в «Токену Кубе Кривистайл» «Электросталь», и сейчас я хочу создать такой большой проект, надеюсь, что он будет большой, посвящен российскому футболу. Я убежден, что на российском футболе, из российского футбола можно сделать зрелище и на этом даже можно зарабатывать денежки. С момента записи этого видео прошло три года. И за эти три года мы достигли многого. Мы выиграли первенство Владимирской области по футболу. Мы открыли 5 филиалов нашей школы, в которых занимается 300 наших детей. Наши дети участвуют в региональных и межрегиональных соревнованиях. В конце концов, мы обзавелись нашим собственным домом, нашим игровым центром. И сейчас мы ищем партнеров, с которыми мы сможем расти и развиваться вместе. Футбольный клуб «Добрыня» – первый частный футбольный клуб в городе Владимире. Мы строим европейскую модель футбольного клуба с мощным фундаментом в виде наших футбольных школ и прозрачной финансовой системой. Мы берем на себя социальную ответственность и не боимся этого. Все наши школы мы открывали там, где до нас не было футбола, на окраинах городов, в поселках. Мы хотим выдернуть ребенка с улицы, мы хотим дать ему нормальное воспитание и вырастить порядочного и умного человека. Больный клуб Добрыня – это команда с широкой аудиторией болельщиков. Мы готовы предложить вам продвижение вашего бизнеса, бренда, товара или услуги. Наша аудитория – более 5000 человек, лояльных к нам и готовых поддерживать нас и наших партнеров. Если вы хотите иметь футбол вместе с нами, добро пожаловать в нашу футбольную семью.